звонить в банк. Во-первых, во-вторых, надо перед звонком в банк за, в настройках запретить мобильные и интернет-платежи. Вот эти интернет-платежи вы настраиваете их возможность с вашего приложения мобильного банка. И вы можете это отключить. То есть, что нельзя будет вашу карту просто ввести в...